По технике крещения, ну вот смотрите какой момент. То есть человек. То есть у нас из головы лучик выходит с области третьего глаза. Мы захватываем этот лучик, вытаскиваем вперед. То есть вот его захватили, потянули. То есть вы почувствовали, что он у вас вышел, вытянули его. Поводили влево-вправо, вверх, вниз. Это надо, чтобы у вас пошла реакция. То есть у вас вот пошла реакция, то есть вот это вот он как бы из центра головы, этот лучик пошел, да, через область третьего глаза. У вас пошла реакция, то есть можно продолжать дальше. То есть надо потренироваться надо. Это первое Следующий момент что Как, как мы крестимся на самом деле то есть мы захват... Почему там двумя пальцами, тремя пальцами Бред Тремя пальцами, почему тремя Надо вот захватить его и вытянуть Вот вытянули и потянули То есть захватили его особо область третьего глаза И протянули в моче-половую систему Здесь находится нижний энергетический центр То есть генератор жизненных сил Поэтому мы ведем с головы, в мочеполовую систему. То есть у вас, когда вы это правильно сделаете, вы захотели лучик, подтянули в мочеполовую систему, у вас пойдет реакция по организму. У вас у кого-то мурашки пойдут, у кого-то там другие эффекты, тепло прокатится, волна какая-то, у каждого свое. То есть это показатель правильности выполнения упражнения. После этого То есть такой момент, как кститься справа налево или слева направо. Да? То есть вот мы сделали мочеполую систему, после этого. С утра желательно вот справа налево, а перед сном слева направо. То есть получается таким вот образом. Раз, два, три, четыре. Или отсюда три, четыре. Да? То есть как бы справа налево мы это у нас утро, слева направо это у нас вечер. Почему слева направо вечером? Потому что нам надо сактивизировать вашу логическую функцию мозга в сновидении. То есть, чтобы вы осознавали свое сновидение, чтобы вы рационально там работали. И рациональность там не нужна. То есть, это как некая тренировка мозга. Ну, что можно сказать? Правильно покреститесь, пойдет реакция по телу. Неправильно покреститесь, реакция не пойдет. Вот. Какой еще момент, что м -м, обратите внимание, что надо чувствовать, что вот этот лучик захватили и потянули. Если вы не чувствуете, говорится, ну как Вячеслав Михайлович говорит, сколько нужно попу молиться, чтобы ноутбук включить. То есть как бы это вопрос индивидуально каждому. Попробуйте, получится. Не получится, то сделали неправильно. То есть как любое упражнение, выполнили упражнение, пошел эффект. Вот и все. Это касаемо крещения.